Главный обвинитель от Французской Республики Франсуа де Ментон, огласив военные преступления и преступления против человечества, сказал, что нацистская доктрина возвела бесчеловечность в принцип и привел несколько примеров. Среди них множественные убийства русских военнопленных, убийства заложников, уничтожение чешской деревни Лидицы, убийство всех живших в ней мужчин и отправка в концлагеря всех женщин.